Естественно, для него это является только лишь мотивирующим к лучшему фактором, поскольку это не обуза, а наоборот, смысл его жизни. В этом есть и стимул, и смысл, да, и уже, как говорится, уж в его конкретном случае, все миллиарды, которые он зарабатывает, он понимает, ради чего он это делает.